рынку Форекс, рынку производных финансовых инструментов для того, чтобы у вас было больше информации для принятия торговых решений. Ну что ж, к повестке экономического календаря. Сегодня самый важный релиз, который, первый из которых мы ждали, это статистика по штатам по АСМ в сфере услуг, то есть дела активности в сфере услуг. Еще один сектор американской экономики, который мы, конечно же, должны проанализировать, потому что мы хотим иметь больше оснований полагать, что американский регулятор уже не свернется с пути активного повышения процентной ставки. Поэтому нужно, чтобы было больше доказательства хорошего состояния американской экономики. Отчет АСМ будет опубликован в 14.00 по GMT. Это продолжение скажем, серии релизов после выхода ISM производственного сектора. Этот отчет мы разбирали на прошлой неделе. И как вы помните, друзья, я сейчас специально делаю акцент на это дополнительно, что после выхода ISM производственного сектора вероятность повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов повысилась. Поэтому сегодня, в принципе, может быть точно такой же расклад, если мы увидим еще один сильный отчет. Сфера услуг все-таки более э, значимый сектор американской экономики, если услуг... Если, разделить и оценить вклад промышленности, например, в общую динамику по ВВП и сферу услуг, то, конечно же, сфера услуг будет доминировать. На нее приходится больше 60% вклада в общий показатель ВВП. Поэтому я рассчитываю, что сегодня, после как раз дня труда, в понедельник, выходного дня в США, волатильность на рынке будет более выраженной. Сегодня есть еще и фундаментальное топливо, скажем так, для движения на финансовых рынках. Если отчет не разочарует, индекс доллара, который ушел на коррекцию, что вполне естественно и органично после того роста, который ранее мы наблюдали, снова может возобновить восходящую динамику. Индекс доллара сейчас котируется на отметке 109.58. Ранее я уже всех, друзья, поздравлял с тем, что мы наконец-таки добрались до 110 пунктов. Это еще не предел, будут значения еще выше. Доходность американских облигаций десятилетний летний трежер, за которыми мы следим, остается на высоких значениях на многомесячных максимумах – 3,21%. И то, что доходность трейджерис не снижается, это доказывает то, что участники рынка уже э, точно решили для себя, то, что 21 сентября, когда состоится заседание американского регулятора, Федрезерва пойдет далеко и повысит ставку на 75 базисных пунктов. Я… Пожалуй, буду использовать уже такой масштаб повышения процентной ставки, поскольку считаю, что это уже решенный вопрос. И инструмент FedWatch, который позволяет нам оценить как раз агрессивность настроя американского регулятора, тоже подсвечивает возможность повышения ставки не на 50 базисных пунктов, а именно на 75 базисных пунктов. Отчет Non-Farm Perils оказал, с одной стороны, неоднозначное влияние на рынок, поскольку... Мы увидели, да, нормальный показатель по количеству новых рабочих мест, 315 тысяч, прогноз был меньше. Но вот уровень безработицы вырос. Но если мы оценим воздействие влияние этого релиза на вероятность повышения процентной ставки и на динамику доллара, то в принципе здесь ничего такого и неоднозначного нет. А индекс доллара ведь получил поддержку, участники рынка стали активнее и резче закладываться под повышение ставки на 75 базисных пунктов, поэтому можно сказать, что выполнил свою задачу, которую он должен был выполнить, по мнению покупателей доллара и побычи по настроенных инвесторов, рассчитывающих на то, что жесткая монетарная политика США – это следующий триггер движения всего на финансовых рынках. Поэтому ждем сегодняшний отчет по АСМ. Напоминаю, в 14:00 по GMT. Ждем хороших цифр, дополнительной поддержки для курса американского доллара. По другим релизам, европейская, точнее, идея европейская валюта против доллара 0.9948, европейская валюта в целом остается под давлением, причем факторов достаточно. Это слабая статистика, это усиливающийся энергетический кризис и укрепление курса американского доллара. По поводу статистики слабые, ее действительно очень много. Слабые Провальные отчеты ПМА производственного сектора еврозоны и отдельных экономик ЕС. Индекс потребительского настроения, на Сентикс, который вышел вчера, минус 31,8, друзья, с значения июльского, значения минуса 25,2. И фактически это минимальные уровни с кризисного 2008 года. Посмотрите, за какие периоды времени мы уже с вами вылавливаем вот эти минимальные уровни, которые доказывают, насколько все плохо сейчас в экономике ЕС. Индексы активности в сфере услуг, которые вышли вчера, собственно, по Германии значение 47,7 с 48,2, по еврозоне в целом тоже спад с 52, то есть, когда сектор услуг в еврозоне в целом еще месяц назад был на плаву, скажем, в зоне восстановления. Сейчас он ушел в зону стагнации, потому что текущая цифра 49,8. Инфляция 9,1%. Исторический максимум. Инфляция точно будет расти, потому что на фоне последнего роста стоимости газа, но инфляция не может пойти на спад, потому что повышение стоимости углеводородов сказывается разгоняющим таким образом на тарифах. А тарифы на коммунальные платежи это один из основных компонентов, которые влияют на инфляцию. Здесь выдумывать ничего не нужно, друзья. Здесь просто нужно готовиться к тому, что инфляция в странах ЕС превысит 10% уже совсем скоро. И на всем этом многообразие крайне провальных релизов. Мы будем ждать официального объявления рецессии в странах Европейского Союза. Но заранее готовлюсь к тому, что этот статус неизбежен, его можно уже накидывать на экономику ЕС и быть еще более уверенным в том, что евро будет снижаться и дальше. Настоящей головной болью для валютного блока, конечно же, сейчас является энергетический кризис именно Который значительно усилился после того, как «Газпром» принял решение не возобновлять поставки газа по «Северному потоку». Но здесь можно порассуждать, конечно же, о чего еще хотел добиться Евросоюз, который буквально в конце прошлой недели, за день до того, как «Газпром» должен был бы после технических работ, возобновить работу транзита через «Северный поток», принял решение установить предельный уровень на, стоимости поставляемой, на стоимость нефти, поставляемой из России. То есть, здесь ответная мера, которая, с одной стороны, понятна с точки зрения ее объяснения, с другой стороны, это еще раз доказывает то, что, может быть, действительно Россия использует северный поток как инструмент, как рычаг воздействия, но есть такая возможность. Скажем так. И до тех пор, пока отношения не улучшатся, они вряд ли улучшатся в ближайшее время, пока газ не будет снова направлен в страны Европейского Союза, мы будем готовиться к очень непростому осенне-зимнему сезону с всеми вытекающими отсюда последствиями в виде еще большей просадки секторов промышленности сферы услуг, еще большего роста инфляции, еще более значительного падения платежеспособности европейского населения, снижения потребительской активности. Активности, и еще более медвежьего будущего для главного валютного риска. Здесь я имею в виду, конечно же, европейскую валюту. Доллар-канадец, друзья, предлагаю подключить к арсеналу наших сделок этот дуэт финансовых активов 1.3114. Вчера, как вы помните, страны ОПЕК, если следите за новостями, приняли решение все-таки сократить объем нефтедобычи на 100 тысяч баррелей в сутки, начиная с октября. Это решение, которое ранее нам подсветил министр энергетики Саудовской Аравии буквально за две недели до этого. Видимо, все-таки обсуждали кулуарно, и это был анонс вот этого грядущего решения. Снижение объема нефтедобычи – это, безусловно, бычий фактор для котировок нефти. И здесь не нужно сейчас углубляться в первой причине, почему страны ОПЕК пошли на вот это сокращение. Обычай. Мы, конечно же, можем сказать, что это нормальная реакция на новые ограничения в Китае, в частности в Шэньчжу и в Чэнду, двух крупных промышленных городах-миллионниках, что, конечно же, негативно отразится на спросе на топливо, учитывая то, что Китай является вторым по величине потребителем нефти в мире. Но мне кажется, что все-таки... Действия ОПЕК их можно объяснить экономической целесообразностью и желанием просто добиться нужного им эффекта на рынке нефти в плане ценообразования и обеспечить себя прежними колоссальными показателями экстра профита и прибыли. Рынок нефти, с одной стороны, после такого решения логично сейчас купить бренд и WTI. Но, друзья, я думаю, что с покупками чисто нефти можно немножко повременить и предлагаю для того, чтобы просто не отказываться от идеи того, как можно конвертировать новостной фонд по нефтянке в прибыль по э, другим финансовым активам, рассмотреть канадца, потому что канадский доллар на фоне восстановления цен на нефть тоже должен э, выиграть. Кроме того, завтра состоится заседание Банка Канады, которое может повысить ставку на 75 базисных пунктов до 3,25. И в купе еще с ожиданиями роста цен на нефть я допускаю, что пара доллар-канадец, которая сейчас котируется на отметке 1. 3114 снова может протестировать поддержку 1.30. Американский фондовый рынок без изменений. Ждем на отметке 3.800 SP, сейчас котировки 3941 пункт. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!